Одноклубники, всех приветствуем! На отправке у нас очередные железные собаки, которые отправляются в такие города, как Череповец и Саратовская область. В Саратовскую область у нас едет шестисотка. Это кит-комплект на трансмиссии. Двигатель наш одноклубник будет ставить свой и самостоятельно. Необходимую электрику мы ему сделали. Мотор здесь будет стоять. Лефан 192 с электрозапуском а здесь у нас представлена пятисотка уезжает нашему клубнику Сергею в город Череповец Павлогодской области букс представлен с 15 сильным мотором с электрозапуском с коробкой реверс редуктором а тормоз механический с возможностью стояночного фара в базе идет на 60 ватт, цепочка импортная усиленная, буксировщики отправляются транспортные компании, а мы будем ждать фото и видео отчет от наших одноклубников. Всем спасибо за просмотр, пока!